Проблема начинает меня заполнять, то обыкновенный преподаватель или руководитель, тот, кто работает с человеком, может сказать, как психолог, да разберись себе, да что ты об этом думаешь, да не... А метод? Необходим какой-то сверхэффективный метод, который может помочь человеку очень быстро с этим справиться. Вы согласны со мной? А методов нет.